«Пока вы что-то делаете, создаете скульптуру из дерева или камня, рисуете, вы в этом теряетесь. В этом ваша радость – медитация. Но когда работа окончена, естественно, вы возвращаетесь в ум. И ум начинает спрашивать, какой смысл?» Говорят, когда Иван закончил свою всемирную историю, он заплакал. Он работал над ней 30 лет. Работал работал день и ночь, год за годом. На сон ему оставалось только 4 часа. Каждый день 20 часов работы. Закончив, он заплакал. Его жена не могла поверить своим глазам. Его ученики они от изумления. Почему ты плачешь спросили они? Все довольны, работа выполнена. Величайший исторический труд завершен, Но он плакал. Что теперь я буду делать? Мне конец. И через три года он умер. Ему ничего больше не оставалось делать. Он всегда оставался молодым. В тот день, когда работа была окончена, он состарился. Это случается с каждым творцом. Живописец вкладывает в живопись столько страсти, что когда картина окончена, возникает чувство «Что дальше? Зачем я это сделал?» Нужна огромная осознанность, чтобы видеть, что радость живописи содержится в самой живописи. Результата нет, цели-средства не отдельны. Если вы чем-то наслаждаетесь, Вся суть в этом. Не просите ничего другого. Что еще нужно? Достижение совершается в самом процессе. Благодаря ему вы выросли. Вот в чем достижение. Благодаря ему вы стали глубже. Вот в чем достижение. Вы подошли ближе к центру своего существа. Вот в чем достижение. Если вы осознаны, чувство бессмысленности исчезнет.